Приветствую всех на моем канале! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я делаю весенний букет на зажим для волос. Этим же букетом можно украсить брошь или пояс платьем. Для работы я взяла узкую атласную ленту. Ее ширина 6 миллиметров Понадобится репсовая лента шириной 38 мм и атласная лента шириной 2,5 см. Мне нужны будут три отрезка длиной по 30 см каждый. Также я буду использовать зажим длиной в 57 миллиметров, Нужен будет фетровый диск диаметром около 3 см. Можно взять 3 или даже 4 сантиметра в диаметре. Понадобятся тычинки 6 пар, иголка с ниткой, булавочка, бусины диаметром 4 миллиметра и их нужно три штуки и конечно же мы не обойдемся без кле клеевого пистолета и зажигалки. Отрезок атласной ленты я складываю вдвое и затем еще раз вдвое. верхний слой поворачиваю вниз и еще раз вдвое складываем теперь зажимаю уголочки с левой стороны а теперь вот этот горизонт поворачиваю вниз на себя и потом вверх совмещаю уголки Такое положение я зафиксирую. Здесь раскрываю лепесток. Вот что получается. Здесь все уголки совпадают. И внизу тоже все ровненько получается. Со стороны, где у нас сгиб, я буду срезать уголок. От края ленты отступаю 1 сантиметр и вот так срежу. Срез обработаю огнем зажигалки. Теперь свободный конец Отворачиваю назад, влево и вниз. Совмещаю уголок и срез с основанием лепестка. И сейчас же можно прошить этот лепесток. Делаю 4 укола иголкой. месте нужно захватить все уголки теперь нитку я туго стягиваю посередине лепестка должна образоваться складочка вот так закрепляю нить Таким образом я делаю три лепестка. Теперь лепестки буду склеивать. В эту расщелину наношу клей и подставляю лепесток. Даю клею застыть таким образом я приклеила все лепестки, а теперь сделаю заведу их в кольцо. Вот что получается. И сейчас же я оформлю серединку цветка. Завожу иголку, вы видите, в ребро сгиба. Вот я прошиваю, узелок прячется внутри, его не будет видно. Теперь возьму бусину, иголочку заведу уже в лепесток, Следующий, вот вы видите, следующую бусину беру и в ребро лепестка вот сюда. и последнюю бусину пришиваю стяну нить и теперь пройду еще раз по кругу иголку я завожу в бусину и в ленту Вот так. Теперь иголку выведу на низ цветка и закреплю ее там Получается вот такой цветок. Теперь сделаю листики. Для двух листиков мне нужен отрезок длиной 6 сантиметров. Складываю этот отрезок пополам. По диагонали от центра лепестка зажимаю пинцетом, срезаю. А срез обрабатываю огнем. Теперь я шов подогрею огнем и изогну листик так как мне нужно. Вот такой изгиб делаю. Уголок срезаю. Со второго кусочка делаю еще раз еще один листик. Здесь я делаю симметричные складочки и оплавляю низ листика огнем. Таким образом я заготавливаю 6 листиков, а затем склеиваю их попарно. И теперь эти пары, пары листиков можно приклеить цветком В таком виде можно завершить свою работу но я сделаю немножечко сложнее и кому интересно смотрите дальше вот из этих кусочков я нарежу маленькие листочки для совсем маленьких цветочков складываю ленту вдоль и срезаю вот таким образом чтобы у меня получились вот такие галочки из одного такого кусочка можно сделать три листика здесь не обязательно делать их абсолютно одинаковыми Мы делаем как получается затем срезы я слегка обрабатываю огнем и теперь покажу как сделать вот такие маленькие цветочки похожие на подснежники для одного цветочка мне нужны три отрезка длиной 4 сантиметра огнем зажигалки я буду обрабатывать срезы быстрым движением я провожу огонь и сама лента у меня закручивается вниз, затем вот так складываю, закрепляю. Получается у меня три детали, которые между собой склеиваю. В конечном итоге получается фигура напоминающая развернутый веер. В центр я нашел каплю клея, подставляю туда тычинку и все это сворачиваю кулечком. Даю клею застыть. И теперь можно приклеить вот эти крохотные листочки. И таким образом я делаю 6 пар маленьких цветочков. А сейчас подготовлю основу для букета. Зажим для волос желательно обклеить лентой. Это делаю для того, чтобы потом вся конструкция у меня не отвалилась от металла. Теперь в подготовленные отверстия ставлю зажим и фетр зафиксирую клеем. Теперь приклею маленькие цветы. Это все делается в произвольном порядке. буду использовать пинцет для того, чтобы клей быстрее застывал. и две пары цветочков приклею с противоположной стороны фетра а теперь можно приклеить и сам цветок И вот уже зажим готов. Так получилось у меня, а у вас может получиться еще лучше. Всем желаю прекрасного настроения. С вами была Ирина. До новых встреч!